Предварительный опрос свидетелей. После того, как вы нашли свидетелей и договорились с ними о даче показаний в суде, вам обязательно необходимо провести предварительный опрос свидетелей. Пусть свидетели вам лично расскажут, что конкретно они знают. При этом не стесняйтесь задавать свидетелям уточняющие неудобные вопросы. На предварительном опросе свидетелей вам необходимо стараться критически относиться к показаниям ваших свидетелей к тому, что они говорят. Для этого в первую очередь необходимо задавать уточняющие вопросы. То есть не просто слушайте свидетеля и воспринимайте то, что он вам говорит, а задавайте ему вопросы. Например, «Где я видел?» То, о чем он рассказывает, когда видел, как долго длилось событие, о котором он рассказывает, что конкретно он наблюдал или слышал и так далее. То есть небольшими уточняющими вопросами старайтесь как можно больше и полнее осветить ситуацию и вытянуть как можно больше информации из вашего свидетеля. Не стесняйтесь задавать вашему свидетелю неудобные вопросы. Например, ваш свидетель-сосед говорит, что ответчик не живет в квартире. Спросите его на основании, чего он пришел к такому выводу. Он что, знает всех, кто проживает в квартире и знает всех, кто проживает в доме? Это маловероятно. Тогда пусть объяснит вам в деталях свои выводы, почему он пришел к такому выводу. Если ваш свидетель говорит, что ответчик вывез все вещи из квартиры, спросите свидетеля, почему он решил, что вывозимые вещи принадлежат именно ответчику, а не, допустим, другому жильцу. Пусть он вам тоже объяснит на основании каких признаков, данных, сведений, он пришел именно к такому выводу. Иными словами, задавайте им неудобные вопросы для того, чтобы выяснить именно суть той информации, источников, откуда они их получили, почему они пришли к такому выводу. Критическое отношение к показаниям свидетелей, уточняющие неудобные вопросы, позволят вам и, главное, и самое главное, свидетелям полнее писать интересующие вас факты. Иногда уточняющие вопросы помогают свидетелю вспомнить очень важные факты, о которых он просто забыл и при поверхностном опросе просто был не в состоянии вспомнить их. Безусловно, не нужно доводить детализацию ответов свидетеля до абсурда и просить у людей вспомнить точную дату, время, до часов, минут, и минуты, секунд. Безусловно, нет. Иногда достаточно знать по времени, допустим, просто месяц, год, когда это происходило, какое-то событие, либо даже просто время года, Года, то есть это было летом такого-то года, зимой такого-то года и так далее. То есть в принципе этого будет даже вполне достаточно. Предварительный опрос свидетелей с уточняющими и неудобными вопросами позволит в первую очередь отсеять пустых свидетелей. То есть свидетелей, которые не обладают информацией для подтверждения юридически значимых обстоятельств. Вы должны понимать, что массовка в суде вам не нужна. Лучше привести в суд одного-двух свидетелей, которые реально обладают нужной информацией и могут понятно изложить ее в, суд, в суде. Чем ввести в суд 10-20 человек, которые мало что помнят или вообще ничего не знают, а в суд пошли, потому что им скучно сидеть на лавочке или потому что они не, не хотели вас огорчать своим отказом? Предварительный опрос позволит вам психологически и морально подготовить свидетеля к даче показаний в суде. Вы ваш свидетель должны понимать, что суд и ответчик вправе в суде задавать свидетелю любые вопросы, и при этом свидетель не имеет права отказаться отвечать. Поэтому предварительный вопрос уточняющими и неудобными вопросами позволит свидетелю собраться как мысленно, так и психологически и не растеряться при даче показаний. И третье, предварительный опрос свидетеля позволит оценить степень уверенности свидетеля у некоторых людей возникают сложности со способностью словами понятно излагать свои мысли отдельные люди при общении много информации передают жестами, мимикой, интонацией пожал плечами, закатил огласки состроил гримасу и так далее или разговаривает используя сленг такой способ изложения свидетелям информации вас не может устроить у свидетеля арсенал средств для передачи информации для дачи показаний очень ограничен свидетель может пользоваться только словами при этом подбираемые свидетелем слова должны точно отражать его мысль и не противоречить ей. Поэтому свидетель должен уметь все понятно и лаконично изложить словами. На практике неподготовленный свидетель иногда может так исказить собственную мысль, что иногда думаю, что лучше бы вообще он не выступал в суде. Важное предостережение. Никогда не просите свидетеля дать ложные показания. То есть, иными словами, не заряжайте свидетеля информацией, которой он реально не обладает. То есть, свидетелем которой он не был сам лично, то есть не видел, не слышал. В судебных делах часто возникает соблазн зарядить свидетеля какой-либо нужной вам информации, чтобы он ее в суде изложил. Поверьте, не нужно этого делать. Если ваш свидетель не виртуозный врун, не актер с большим талантом, то высока вероятность, что судья или ответчик его поймают на лжи. Не совершайте ошибку, думая, что вы самый умный и сможете обмануть судью. Судья – это человек, который в профессиональные обязанности которого входит ежедневное отделение лжи от правды. Поэтому... Просто так обмануть, ввести в заблуждение судью бывает очень проблематично. И многие свидетели на этом спотыкаются, переоценивая свои силы. Кроме этого, помните, что маленькая ложь рождает большое недоверие. То есть, если один ваш свидетель солгал, то, соответственно, вся ваша доказательственная база и объяснение будет также подвергаться сомнению, потому что лимит доверия определенный вы утратите. Кроме этого, для свидетеля это может обернуться еще и уголовной ответственностью, о которой свидетель будет предупрежден перед тем, как будет давать показания в суде. И последняя рекомендация, предварительный опрос свидетеля лучше проводить не за 5-30 минут до начала судебного заседания, а заранее, хотя бы за несколько дней, за день, два, три, для того, чтобы свидетеля, у свидетеля было время спокойно обдумать все, что он должен будет высказать в суде вспомнить, причесать свои мысли для того, чтобы он мог понятно, лаконично, спокойно, не волнуясь, уверенно изложить всю информацию, которая необходима вам для достижения ваших целей по выписке вашего ответчика из квартиры. Итак, с предварительным опросом свидетелей мы закончили. В следующем видео я расскажу, каким образом можно обеспечить свидетельские показания тех людей, которые по каким-либо причинам не смогут явиться в суд и дать показания лично в суде.